Мы сейчас будем кататься на великах, крестик, по видео, как мы катаемся. Сейчас... сейчас мы находимся на набережной. Вот здесь Я пойдет плавать. Красиво. Мы в тот раз ездили на великах тоже здесь, только вечером уже было темно. По 10 вечера. Да. Вот наши велики, на которых мы катаемся. Сейчас. Сейчас мы поедем, я буду снимать. Поехали. Сейчас мы поедем по белой дорожке, мы вам покажем, короче, там классно ехать. Здесь такая красивая. <музыка> Давай. Вот смотрите, сейчас мы спустимся. Покажем поближе. Смотрите, тут как вода позеленелась. Это, вот это Вот так вот. Товаря хотела в такой воде купаться. купаться. Он там рыбу. Красавчик. Ну, вот Идет сюда. Смотрите, разворачиваться сейчас будет. Паря, сюда едь. Ты куда? Всем привет. Съезжай! Уехала. Такая чипуля молодуя. Сейчас мы спустимся вон туда. Сейчас я по Такие лакочки. Вот